Итак, у нас осталась карточка здоровья, и вы будете думать именно карта вечера. У вас будет именно здоровье 27 декабря до 2021 года, день понедельник, карта вечера. С 18.00 до 12.04 ночи, то есть 0000 ровно. Все эти 6 часов вы будете думать о своем здоровье. Надо обследоваться УЗИ и анализы. Вы обязаны знать о своем здоровье. Всем пока.